Последний раз пробую сыграть эту песню. Если у меня не получается, я нахуй не знаю, что я делаю. Удаляю канал нахуй. Каждый сантиметр роняет тень. Двери в непогоду рвет спитель. Все тела мелькают на заре. Звери в лесу ходят пулем. Кто я? Здесь человек. Обошел белый свет, что я войне за жизнь не цепляй тонкую красную нить. Пусть небо улетает твой самолет, длинные реки тянутся к пуще, Вслед за горизонт, не догонит восход. Брать их, наверное, так будет лучше. А я стану здесь разгребать это троп. Где смелые души валятся в кучу Где все шаги перемерять наперед. Только жизнь научит на себе Плай, плай, плай, весь город пылай Плай, ливан, кого было, поднимай Смелый дядя нам привез сюрприз Тот, кто был никем, друг, станет всем Плай, плай, город пылай Все, что было, собирай Все, что было, собирай, вот е yeah. Вот не вам меня судить со своими ручками в тепле. Только вот не вам меня судить со своими ручками в тепле. Крики за головками кликбейт и Москва дает зеленый свет в ожидании считаем дни. Просто иди забери. Пла, пла, пла нам привез сюрприз, тот то был никем, вдруг станет всем. Плай, плай, город, плай, все, что было, забирай, все, что было, забирай в отъезд. Только вот не вам меня судить со своими ручками в тебе. Грубо неосознанный фальстарт Слухи, компас, по воды наш гнев. И в итоге приползли назад Откуда убегали много лет устроен Так человек надави в любой момент Если ты моя боль Сука, утону, но утащу за собой Пусть небо улетает, твой самолет Длинные реки тянутся к пуще Вслед за горизонт не догонит восход Братик, наверное, так будет лучше а я останусь здесь, ровет этот рот души валятся в кучу И все шаги перемерять наперед Только жизнь научит на себе Весь город пылай, пламя фонсай Кого было, поднимай Смелый дядя нам привез сюрприз Тот, кто был никем, друг станет всем Плай, город пылай все, что было, собирай, все, что было, собирай в отъезд, Только вот не вам меня судить со своими ручками в тепле. Просто иди забери. Плай, плай, плай, весь город пылай, пламя фанца и кого было, поднимай. Дядя нам привез сюрприз, только буникен станет всем. Плай, плай, плай, весь не тот текст, ебай. Мне кажется, я заебусь эту песню записывать. Каждый сантиметр роняет тень. Двери. А? Каждый сантиметр роняет тень. Звери. Какие звери, блядь, долбоеб? Двери, блядь, двери! А -а -а! <связать> Это песня самая сложная, блядь, в мире, нахуй. На заре, блядь, вообще никак, нахуй. Какой нахуй альянс на заре? Вы чё, блядь, ебанулись? Попробуйте эту песню с первого раза записать. Аналогично из песни 17 лет, блядь. То же самое, блядь, я с ней так же ебался, блядь. Их невозможно записать, сука, с первого дубля. В ожидании считаем. Дни. Сука, блядь! За что? Почему я подавился? Ну нормальный же дубль был! Да ты заебал, блядь, тупорылая башня, блядь! Сука! Нихуя, блядь, не получается, блядь! Как обычно, все! Все хуета, как обычно, блядь! Всегда! Пиздец, это еще и снято было! А я ведь хотел сборник песен Коржа записать. А записал только одну. И голос нахрен убил больше, чем... Больше голос э, убил, когда орал, чем когда пел. Можно было тональность понизить, только тогда у меня бы в куплете, блядь, голоса бы не хватило достать. Так что, нормально, блядь! Ага, да ноты ля доходит. Пламя ванзай, кого было поднимай! Кого было, поднимай, достаю. Кого было, поднимай. Крики заголовками, кликбейт. А вот в нижних в нижних нотах я же вообще не достаю нихуя, потому что, БЛЯДЬ, уже все наху голос сел, пизда.